Всем привет! Вы на телеканале Тыковка Тв. И сегодня я снимаю проект Мама, купи мне пони Давайте начинать. Ра -та -та -та -та Поняшечки мои пони. А? Ай, Дуся, что ты тут делаешь? Тяф-чаф. Тяф, тяф, тяф, тяф, тяф. Ой, Дуся, навижу собак. Так, М -м, поняхи. Как бы э, было бы хорошо, если бы я новых купила. А то стали что-то уже надоели немного. А, то что, говоришь опять о пони? Конечно же, это какая удача у нас бывает, э, когда мама нам разрешает их купить. Хм, соглашусь. О, кажется, идет наш шанс. Доченьки. Вы не спите? Нет, мама. А, хорошо. А то я хотела вам бы прилож... предложить... Ой, Дуся. А, предложить пойти в спассалон. Спа салон Ну, я не знаю. Я тоже. Ну, просто это не совсем спасалон Это спасалон салон магазин Там одежды, Там можно пони купить всяких. Пони? Купить пони – это хорошо. А вообще о чем? Вы помните, я вам на ту неделю покупала дорогущие игрушки. Так что даже не думайте о них. Вот попала она. Да-да, мы согласны. У меня есть, кстати, план. У меня тоже. Чего вы там перешептываетесь? Тогда собирайтесь, если хотите, пойти в спасалон. Все, пойдемте, девочки. А, да, мам, сейчас, секундочка, сейчас, так, девочки, вот мы пришли, это спас салон, вот тут, как вы видите, ваши пони, а, поняхи, поняхи, ай, ой, я уронила поняху, эй, вы там аккуратней, здравствуйте, Здрасте. Извините, моя дочка не просто очень любит пони, и из-за этого все рушит тут. Ничего. Ладно, а зачем вы сюда пришли? А, в спа-салон или купить какую-нибудь одежду? А, и затем и за этим. Так, будьте добры мне а, сделать, а, а, как вам сказать бы, а, увлажнение моей кожи. А, у вас здесь есть такая процедура? Да. А, хотите с ванной или без ванны? М -м -м, наверное, без ванны. Хорошо. Ваши дочки могут пока тупо не посмотреть. Или одежду. А, спасибо. Спасибо. Вау, крутые поняхи. Жалко, что мало, но ничего. Все равно же есть. Если что, кого возьмем Я, наверное, каниколоновых... Ну, э, что-то не очень хочу взять. Я, я больше всего маленьких хочу взять. Маленьких? Почему маленьких? Ну, смотри, э, какие они крутые. Это же луна. Она очень редкая. Да? Да. Так что я уже луну беру. О, тут даже Селестия есть. Она упала. А, Селестия! Мама нам разрешает по одной пони, я беру Селестию. Хорошо? Хорошо. Эм, так, э, я да. пока э, пойду э, сижу тут. Да. Сейчас мы вам э, нанесем на волосы и на кожу. увлажнение. Так, вон там полотенце, можете вытянуть. И пока вы должны... Ой вот побыть вот э, в этих очках так вот увлажнение ваше а, Готово так а, подождите пять минут и можно будет снимать масочку хорошо так доченьки вы пока там не засиживайтесь посмотрите себя что-нибудь хорошо из одежды мам да из одежды Маша, не хочу. я тоже не хочу но надо Ой, какая красота, но ну, я не хочу. Так, э, все, можно снимать. Да, я снимаю. Одевать свою корону. Надето. Доченьки, давайте быстрее выбирайте себе что-нибудь, э, пока магазин не закрылся, а то он закрывается в 3 часа. Как в 3 часа? Мама уже э, 2... где-то 35... Осталось немного до закрытия. Ну, это я... ну вот я и говорю, быстрее выбирайте. Надеюсь, мы вас не задерживаем? О, нет. Но м -м -м, можно и поторопиться. Так, если я сейчас посмотрю вам что-нибудь. Вот, еще а, скажем. Альбак, сейчас, да? Да. О, а эти баллончики, а -а они продаются? М -м эти нет, но у нас есть продающиеся. Вот они все. У меня есть э, продающиеся Так, я тогда беру э, вот такую пшикалку. Хорошо. Сейчас. Вот вам пшикалка. Так, беру пшикалку, расческу и духи. И маску для сна, девочка. Э, кто будет из вас маску для сна? М -м -м, давай я. Так, значит, тебе. Юбочки не хотите, девочки? Смотрите, какие наряды красивые. Нет, мама, не хотим. А что вы же хотите? мы хотим пони пони? вы сказали вот эти пони? Да. Ой, да ладно, посмотрим сколько они стоят вы что, совсем что ли? одна такая пони стоит 500 рублей? Ну, да, мамочка 500 мы сами посмотрели это просто кошмар. Вы думаете, это как дорого стоит? У меня просто денег не найдется. Мамочка, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, берите по одной. И знаете, я вам больше пони а вот, а, в этот месяц, на с недели не буду покупать. Что? Что? Не штокайте. Все, берите пони. И на этот месяц достаточно. Мы уже тут нап напокупали. Хорошо. Луночка моя. А это мои селестии. Так. Ладно, ну, где у вас касса? Сейчас, подождите. Ай. Сейчас мы пройдем. У нас сейчас... Давайте... Убивать свои вещи. А. Ага. Так, вот это дочки подвигается свои. Вот это все наше. Ага, давайте. Так мздик, вздик, вздик, мздик, и это тоже мздик, мздик. Так, С вас. Где-то... Секундочку, секундочку, секундочку. А, подождите. А! С вас всего тысяча... Эти пони что так дешево стоят? Ну, конечно. А, каждый стоит по 400 рублей. А в ценнике показано 500. А, у нас сейчас скидочка маленькая. Ясно. Ладно, вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Ну что, До доченьки, вы довольны? Да, мама. Да. Ну ладно. Всем пока. Вы были на телеканале TKKTV. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Смотрите мои видео. Всем пока. Пока. Пока.